Привет всем друзья, меня зовут Патрик, вы на канале Globus Moto И сейчас мы находимся уже практически в отремонтированном сервисе Это уже по факту финал этого ролика Но я сейчас хотел бы вас поприветствовать и показать то, что было И то, что стало Я сегодня покажу о том, как мы делали здесь ремонт Своими вот этими руками Руками наших механиков И руками наших прекрасных женщин это канал Глобус Мото, меня зовут Патрик. Смотрите, как это все было. Погнали. «Валим, валим, валим, валим Грохот, дым, шут, трещины на пластике. Не вариант, погнали, следующий смотреть уже. Ну что, друзья, привет. У нас образовалась новая веха нашей команды Globus Moto. Мы въезжаем в новый сервис, у нас новое помещение. Сейчас мы вам покажем, как мы все это дело будем обустраивать. Сейчас вы увидите сервис. Давайте я вам покажу сервис. Новое помещение, которое мы сняли. Тут вон, Иночка наметает. Вот таким вот помещением. Какие вы видите его сейчас. Оно было до того, как мы здесь все построили. Здесь получается примерно 35 квадратных метров. Новый сервис, друзья мои. Куча мусора. Чтобы не таскать, у нас же есть замечательный пепелац. Сейчас на нем мы повезем. Вот, получили металл. Сейчас мы из него будем варить сюда фермы. Отмыли немного керхером стены, как смогли, потом это все равно будет поклеваться. Вот такое вот помещение. Будет ферма стоять вот так. Ферма здесь, ферма здесь. Соответственно, здесь будет уже второй этаж. Вот так вот. Будет лестница и там будет складское помещение. Место переодеться, а мы все продолжаем строить. Вот первая балка готова, будет ложиться. Вот от этого столба и вот там будет столб, вот здесь так вот это будет балка висеть. Профильная труба 60 на 40 и труба 40 на 40. Здесь толщина 3 миллиметра, здесь толщина 2 миллиметра. Для всех интересующихся, это мы переезжаем, просто арендовали немного больше помещения, здесь мы делаем ремонт, а пока что сервис работает там, на старом месте. Но там места очень мало, там получается 23 квадрата или 24, а здесь 35 квадратов примерно. Вторая балка готова. Ну вот, друзья, смотрите, вот вы говорите, да, скутер, фигня, вот смотрите, две банки краски, раз банка, два банка, плюс ведро, и вот это вот все великолепие Мы привезли на одном скутере вдвоем с Инной Вот преимущество скутера, кофра по местности Вот это вот все великолепие Привез один скутер, нас вдвоем с Инной Скутеры, фигня Вот мы сейчас в магазин смотались, ни машина, ничего Ж и там День, хрен пойми какой, наверное 9. Сегодня 12 число, мы 3 числа начали, вон они балки лежат. Здесь начали красить стены. Поснимали все дюбеля, которые там торчали, там железки всякие. зашпаклевали все это дело, заштукатурили, вернее. Тут торчали вот такие вот. Мы не стали их вытаскивать какие-то, если что. Вот вот такие вот железки торчали различные. Вот они дюбеля. Эту стену мы еще не мыли толком. Вот, вот здесь электрокабель идет. Приварили одну балку, вернее, прихватили. Вот, там стоит вторая балка. Начали красить стены. Сначала белый цвет, потом здесь будет, как я уже говорил, серый цвет и полоса красная. Вот, пока что как-то так. Сейчас пока подготовительные работы. А после покраски мы делаем вторую покраску, в смысле полностью вторым слоем. И, соответственно, начинаем собирать каркас. Но после каркаса уже пойдет... Профнастил сверху ляжет, там полы и так далее, лесенка, ступенька. Здесь потом будет уложен ПВХ-пол. Но это, я думаю, уже где-нибудь недели через две. Надеюсь, успеем хотя бы до конца этой недели. Сегодня среда, до конца этой недели, надеюсь, доделать хотя бы покраски. покрасили серый с белым, потом будет полоска красная. Тут такой косяк, видимо раньше топилось здание, там не знаю ли от чего, вот это желтые пятна, то есть от них никуда не сбавишься, мы уже два раза перекрывали, вот здесь, два раза там, оно подсыхает, начинает желтеть, то ли это грибок, то ли хреново знает, что это, придется так и оставить. Еще один день, балки уже висят, поставили столбы, покрасили, немного их прихватили, вот здесь, чтобы они стояли в уровень и повесили балочки. Труба на столбе, а нижняя в нём, таким вот образом. Ну что, друзья мои, время уже без 15 час. Это у нас уже 15 мая, то есть без 15 час ночи. Балки уже, которые вы видели, висят. А вот эти балки сегодня понаварил 5 штук. 5 балок, короче, покрасил, ну как покрасил, загрунтовал их. Завтра будем вешать. Я задолбался их уже делать, это пипец какой-то. Короче, балки будут вот здесь висеть сегодня также приехал металл дополнительный под эти балки то что я говорил мне металла не хватало вот эти вот труба 20 на 40 приехала приехал вот такой вот листы профнастила который будет вместо пола а потом сюда будет лица фанера и вон он стоит лист рифленый это под ступеньки я что-то нереально задолбался уже просто пипец с десяти или с я без винимачки здесь вот короче говоря Сейчас буду переодеваться, мыться, приду домой, приму банну, ванну, чашечку горячего чая, вот. приду завтра и буду дальше все это дело делать. Если кому нравится, там, пишите комментарии, ставьте лайки, Я снимаю это по факту для вас. Я думаю, многим будет интересно вообще, как это все происходит, поэтому мне было бы интересно. Я часто смотрю такие видосы, когда вот из ничего делается что-то, поэтому пишите комментарии, если нет, там, дизлайк, отписка, там. фу, потом. Короче, я спал. На однометре красует, цифра тысяч пять. За 10 лет он должен был побольше накатать. В документах мотоцикл по рукам ходил. А от до резину. Так никто и не сменил. Обычно цена. Цена бедцы дорого. Продажа мота рассчитана на лоха. Вали, вали, вали, валим, на роспике. Ловут мото едет, мост, подпирать тебе бесяк. Профиля мы делаем фермы, а, и здесь будет второй этаж. Вот еще маленькие фермочки, вот последняя ферма, сейчас именно их докрасит, мы кидаем вот так вот а, штабеля. Второй этаж будет для того, чтобы можно было зайти, переодеться, попить чаю, запчасти, фильтра, масла закрытые, складское помещение такое. Металлопрофиль заказал в интернете, привезли доставкой. Рынки не работают, базары не работают, магазины не работают. Ну, Алё, телефон, тичик, приехали, сгрузили, вот я его варю. Мы поступили, как мне кажется, более грамотно. Мы сняли новое помещение, в нем делаем ремонт, а сервис продолжает работать в старом помещении. Соответственно, когда мы здесь все сделаем, сюда сервис переезжает, буквально пару-трех дней он работать не будет, а потом здесь будет продолжаться работать. Как я обожаю эту тему, а! Опа, и все. Сегодня уже 16 мая, время уже 10. Поварили все балки и, соответственно, сегодня оказалось так, что у нас было много работы. По подборам. Короче, заехали вечером, вот за пару часов закидали вот эти листы. Ну, то есть я в одного закидывал эти листы, резал, нарезал, а потом Инна мне помогла последний закинуть. Здесь вот такие зарезы под все балки. все, как полагается, под коробок. Вот здесь будет короб, скорее всего. С этой стороны тоже зарезан. максимально старался, чтобы это все дело аккуратненько сделать. Ну а собственно второй этаж выглядит теперь вот так. Вот до вот этих вот балок, висящих вниз, там получается метр восемьдесят пять, около того. А плюс 30 сантиметров еще выше. Сюда потом сверху фанера, там будет лестница, вдоль стены будет еще стеллажик. Потом вот там есть вытяжка вдалеке. Мы, это короче из соседнего помещения, мы здесь делаем коробок, запихнем сюда. Здесь будет висеть бухта на этой стене, будет висеть бухта а, по сбору от а, газа, то бишь, ну, чтобы м, можно было мотоцикл завести, когда помещение оно все выкачивало. Будет короб для вентиляции, а, будет здесь также линия воздуха по кругу, чтобы можно было подойти в любом углу, подключиться к вот Здесь больше на монтажный станок, здесь компрессор, может быть, даже там будем компрессор ставить, на, в том углу. Вот. Ну, короче говоря, все это вы постепенно сейчас увидите. У вас это будет буквально на протяжении получаса, а у меня это дни. Короче, сегодня спать. Ну что, ремонт продолжается. Это привезли нам плитку. Называется Strong Pol компания. Типа сами делают. Вот так вот она будет выглядеть. Это красные полоски. Там еще есть типа не черные, а темно-серые. Хотя я не знаю, здесь как она, реально как черная. Ну, вот такого плана. Вот конструировал вот такую вот лестницу, завтра буду продолжать. Она пока что крив, кривенькая вся. Батарейки сели на лазере, чтобы, чтобы можно было... Мотоцикл когда загоняешь, чтобы она не мешала лестнице, поэтому решил ее от стены сделать. Друзья мои, 23 мая, чтобы попасть в Лера, нужно стоять вот такую очередь. Вот такую вот, вот такую вот очередь. Типа там по, по 500 людей запускают. Вход хрен знает где. Это просто пипец. Полный Леруа. Полным-полно людей. Для того, чтобы залезть сюда, нужно отстоять час, наверное. Это пипец. Мы сначала думали, что вот там вот с угла, а там за угол еще человек 300 стоит. Ремонту не быть в ближайшее время. Итак, друзья мои, пол четвертого времени. Сколько там прошло? С тех пор, как мы вошли, нам выдали перчаточки, И вот он Леруа. Да. И у нас 4 часа? Отлично. Вот начал потихонечку собирать. Вот такая вот яркая красная полоса, схожая с той, которая на стене. И здесь, так скажем, ласточки на хвост, ну, ласточки на яйцо. здесь. Вот. Короче, вот так вот это типа ставится, и вот таким вот образом. Короче, как-то так. Постепенно надо сводить. Как бы нужна последовательность. Я просто уже полоску одну положил, а потом решил придать цвет. Вот не знаю, у меня у одного знак виднеется, но замок есть такой замок. Вот. Такие дела. Короче говоря, сейчас выложу лестницу уже сделал. Тут Пока временку свет повесил, отсюда уже лампы все убрали. щитки мы тут подкрасили сегодня, потому что стена это была вообще не крашена. Шнур убрали, там тоже кабель был. И там была огромная дырень, я, короче, себя залез, зашпаклевал ее, заштукатурил. Вот. И по поводу лестницы. Решил усилить ее вот такими вот косынками, чтобы края не заминались. Она-то и так была, в принципе, жесткая вот на этой вот фигне. Но края немножко заминались, как бы металл тоненький, троечка. Поэтому решил здесь типа такие косынки сделать, и прям лестница. Теперь получилось. Ого-го. Ого. Вот, лестницу я переделывал два раза. Сначала сделал, сначала были вот такие вот ступенечки у меня почему-то получились. То есть вообще очень много их было. Вот, потом э, я начал, сделал 20-25, или сколько тут? 20, 20, да, 22. Сделал 22 сантиметра, но у меня почему-то неправильно рассчитал. Получается, я снова спиливал. Вот одна, один спил. Вот здесь видно еще один спил. Короче говоря переделал немножко лестницу, вот здесь вот спил, вот они, вот, переделывал лестницу и здесь получилось у меня теперь не 9 ступенек, а 6, раз, два, три, четыре, пять, шесть, ну не считаю верхней, соответственно и нижней. Примерно как-то вот так, я уже тут порядок навел, мусор вывез, металла уже практически не осталось, вот, сейчас соберу пол и завтра будем красить это дело, вот, чтобы уже здесь ничего не насыпалось, там краска. Почистил полы. Наверх еще не закинул я, а не знаю, что я там положу. ОСБ на релиз Сегодня у нас 25 мая, и время у нас почти 10. Вот, давайте я вас проведу наверх, посмотрим, что у нас тут. Ну, типа зайдем, как, как полагается. Вот ступеньки. Это типа раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Вот таким вот образом здесь сейчас все это кабель мне прокинули силовой. Щиток у меня будет. Вот там внизу. Здесь потом прокинем кабель. И вот там внизу у меня будет щиток. Здесь теперь спускаться намного комфортнее. Вот были вот такие маленькие ступеньки. Можно было шлепнуться и поехать. Ну, короче говоря, вот так теперь. Вот. Здесь у меня будет щитовая. Я ее уже купил для Роа видео в инстаграме, кто смотрел, как мы стояли очередь. Те, кто не подписан на инстаграм, кто вообще не видел ничего, он видит только ролики на ютубе. А в инстаграме, между прочим, я выкладываю сторисы очень часто и всякие свои мысли. По лазеру выставил краешек. Любой плиточник знает, что нужно начинать по двери, то есть при входе, чтобы линии были ровно. Я примерно выставил лазер, сейчас примерно подвинул, здесь, соответственно, будет то же самое. Вот это вот гулянка, вот эта вот будет не самое лучшее дело для такой плитки, потому что мотоцикл подъехал, затормозил, по углам буду делать где-нибудь там, сверлиться к полу, к полу крепиться. Ну, не знаю, посмотрим. Хотя достаточно эта фигня очень тяжелая, как бы руками ее поднять, вот этот вот палет, считаю, он весь этот палет будет лежать здесь на полу. Ну, не знаю, посмотрим. По идее, сила трения не должна дать ему движения. Ну, вот примерно вот так половинка пола собрал. Короче говоря, лоханулся я по мелочи, потому что мне еще даже поставщик говорил, что надо собирать от центра по краям. Короче говоря, получается, когда вы собрали, ну, либо я там, не важно, я собрал, получается, угол, да, и вывожу здесь угол, вывожу здесь угол, потом, получается, он все равно немножко перекривляется, где-то что какие-то миллиметры, и у меня, получается, замки не всегда комфортно, хорошо входят. То есть вот если этот черный он жесткий, то вот здесь на красном видно, что вот такие вот перекосы. Вот они. То есть как бы приходится прям забивать вот туда вот за. вот сильно залупляется вот так вот. Вот. Короче говоря, все-таки надо было от центра к краю собирать, что-то я тупанул. Но ну, просто я что-то испугался, что оно будет неровно Короче говоря, от центра к краю надо было собирать и потом уже разворачивать уже и, и вести вот таким вот образом кругами собирать. Короче, ну, маханулся, все. Мне просто надо было собрать сначала половину. А потом вторую половину просто здесь еще будут краситься, поэтому буду сейчас мучиться. Ну, короче, лоханулся, но ну, а что сделаешь? Зато уже хоть что-то сделал. Что-то намного чего сделали, но что-то забыл записать видео. Короче, с полом завершено. Мне не хватило буквально 8 плиток серой. Это как бы считается серая. 8 плиток не хватило серой и 2 красной. Я заказал. Мне привезут еще дополнительно. Вот здесь две красные не хватило. Вот, А так пол завершен. Вот так он примерно выглядит. Вот. Зарезал здесь. Везде все позарезал. Тут вот таким вот образом. Ну, Короче, тут немножко коситанул. Это немножко выскакивает. Надо будет потом подбивать. Температура станет нормально. Подобьем, Подбиваем, потом усядется. Вот. Сейчас занимаюсь электрикой. Пока временно лампы кинули, здесь стену покрасили, то что здесь висели лампы, стену покрасили, сейчас вот туда вот вешаю щиток, вот провода, сейчас в гофру закинул первый кабель, решил этим тоже поделиться, электрику тоже будем делать, а, лампы наверху уже две висят, к ним сейчас будем подводиться, там дырку только заделал, примерно как-то так, сейчас... Прокинем электрику, будет много света, будет куча розеток, потому что розеток мало не бывает, как и света. Лестницу завершил, ее закрасили, ну вернее загрунтовали, не стали мы ее красить именно в красный цвет, потому что и так красного слишком много. Вот еще у нас стульчики красные, там подкаты красные, поэтому достаточно будет. Сейчас буду делать электрику, буду может быть иногда снимать видосики, но короче говоря, чтобы... Не забивать эфир, так скажем. Постараюсь сделать максимально коротеньким видео. Погнали, сейчас буду прокидывать гофру. Вот, и, соответственно, все это красиво, компактно укладывать. Потом чуть позже покажу, как это все уложил. Хм. Кабель не тот купил. Купил кабель а, 3 мм, но почему-то на 2. Хотел купить а, 3 на... На два с половиной вернее, короче говоря, купил кабель, так, кстати, ростовский кабель делает, я случайно взял не тот кабель, два на два с половиной, а мне нужен был три на два с половиной, чтобы было заземление, вот, но сейчас, короче, потом другой кабель куплю, я просто его вскрыл уже, увидел, но мы в торопях покупали в этом Леруа, ладно, потом возьму другой кабель и сделаю нормально. всякой фигни угадайте что это такое таких вот штучек это крепление лампочек будет чтобы не сверлить балку лишние раздырками не ослаблять ее будет крепление такая вот защелочка я уже тут повесил получается одевается вот так вот так защелкивается вот так она висит и здесь на стяжку лампочка висит здесь стяжка она просто между собой ее стягивает вот. Фонари под наклоном и лишних дырок, чтобы не делать, чтобы не дай бог не порвало. Ну, короче, лишнее отверстие в несущей балке, это в любом случае будет как ослабление. но ну, я не думаю, что прям настолько сильно, но если буду делать каждый раз дырку, когда мне надо, то есть вероятность, тем более в нижней балке, есть вероятность, что может разорвать. Ну, это так, я уже мультирую, но все же. Чтобы развесить их тоже наискосок вот эти лампы. Из той же самой полоски из Ашана нарезал. Вот такие вот штуки. нагнул И теперь вот так вот лампочки висят. Почти ровно. Там немножко обромится. Они немножко утеплят, и я сделаю здесь коробок. Но это уже будет потом. Буквально завтра уже заезд. Электрика проведена. Осталось сделать несколько розеток. Свет уже почти подключен. Сегодня, я думаю, со светом закончу. Четыре выключателя на четыре разные группы. Отдельно вот эта зона, и отдельно вот это будет включаться. И, соответственно, отдельно еще наверху. Мне нравится. Ну, как бы не то, что хотел, но все же лучше, чем было. Включай правый. Ага. А теперь левый. Ага. Свет есть. Ух, аыш, аыш. Будет, наверное, очень кстати сказать, вот таким вот было помещение, когда мы сюда заехали в старое первое помещение, где у нас все начиналось. Мы сейчас здесь все поснимали, все самое необходимое для масштабности, наверное, сейчас поставлю этот скутер, чтобы вы понимали, какой масштаб здесь помещение. Вот для масштаба стоит скутер, соответственно, полметра здесь занимает стол, если не больше, почти метр. И здесь занимает куча всего. Вот такое вот небольшое помещение. Вот здесь мы находились и пришли к тому, что уже втроем начали здесь ремонтировать мотоцикл. То есть места катастрофически не хватало. Вот, собственно, вам масштаб помещения. Я думаю, вы его неоднократно видели, вот эти вот невнятно-розовые стены, бледно-розовые, с такими проводами, розетками, полнейший андеграунд. И то, что сейчас мы уложили все сами, все сделали, по сравнению с тем, что сейчас. Все, мы отсюда съехали, наконец-то. Вот мы поснимали сейчас, как называется, не знаю, мешковина, да, что это такое. Там крыша течет, вот там протеки крыша. Ну, короче говоря, звездец. Вот так и жили, с таким звездецом. А теперь въезжаем в новое помещение. И вот учитывая то, что мы сейчас завезли сюда весь этот бардак более-менее сложенный, здесь места гораздо больше, на улице немножко еще стоит. На Монтажный станок туда, компрессор вот этот вот туда же. Все, короче, сейчас настроим, электрику сделал. Это все будет обрамляться. По поводу электрики, вот так вот и все. Чик-чик-чик. Ну конечно не супер красиво, как некоторые делают, но закроется все это дело шкафчиком и будет красота. Это герои нашего времени, но еще не все. Сегодня у нас 4 июня, продолжаем нашу рубрику ремонт сервиса. Нам сейчас проводят интернет. Это коммерческий интернет, соответственно для коммерции он стоит дороже. Вот примерно вот так шесто все выглядит. Наверху еще не готово а, помещение, там пока еще полы не положил. И вот уже стал шкаф. Шкаф стал, стол стал, стол стал, стал стол. Вот так вот выглядят полы. Там турбированный вентилятор стоит, который мы будем выводить потом через окно. А здесь пушку еще, соответственно, не повесили и вытяжку еще не повесили. Но я думаю, что это снимать я уже не буду. Обрамление, я думаю, сделаем в ближайшие там, пару дней. Еще не придумали из чего. Думаем, наверное, скорее всего, с профлиста. Вот он сервис, вот он кабель, вот он интернет. К нам сюда пришли сейчас ребята, подключают интернет. Из того, что мы сделали не своими руками, это только э, вот сюда электричество, которое ввели сюда силовую линию. Вот. И интернет, соответственно. Все. Все остальное здесь сделано было своими руками. Ну, погрузчик, я думаю, не в счет, да, то, что погрузчик развозил. А сами парни таскали, сами все это расставляли, сами складывали, никаких грузчиков, ничего не было. Вот такими силами своими сделали свой сервис. Лампочки еще не все повесили, интернет завели. Давайте провожу на второй этаж, как это теперь. Тут еще будет перила стоять. Здесь пока, как я уже говорил, лежит проб-лист, Офисное, типа, место для переодевалки и для покушать будет здесь пока все это здесь на втором этаже временно музыку уже самое главное конечно музыку уже подключили и вот таким вот образом это все выглядит сверху. Я думаю, через пару-тройку дней здесь уже все наладится. Поставится уже здесь мотоцикл, будут какие-то ремонты производиться. Вот. Ну а мы будем продолжать дальше. Я думаю, дальше нет смысла снимать видео. Когда здесь уже будет небольшой порядок, когда все подключится, тогда уже будем завершать, так скажем. Уже не будем показывать, как мы вешаем вытяжку, как мы будем вешать пушку, электрика. Вот я уже показывал ее. Все, завершаемся. Потом будет, когда будет порядок. День какой-нибудь уже 45-й нам Пол прислал вот такую посылку. Мы сказали, что нам нужно а, буквально 4 плитки, там 3-4 красных плитки, хотя нам нужно 2, ну про запас. И квадратный метр нужен был черный. Как мы помним, у меня вот здесь куска у нас не хватило, вот здесь куска. И не хватило вот здесь две красных. То есть как бы можно даже было черными забить, но я как бы спросил, мало ли, может быть у них есть красных. Итак, у нас есть две красных. Сейчас мы забьем, чтобы здесь было типа все одинаково, равномерно примерно. И сюда сейчас забьем оставшиеся. У нас остается еще буквально может быть там пол квадратного метра черных и две остаются красных. На всякий случай, если вдруг мы... А что-нибудь, какую-нибудь плитку повредим. Хотел бы поблагодарить компанию Strong Pol, которая предоставила данную плитку. Причем вот это вот мне доставили бесплатно. Я сказал, что про них снимаю кино. Они сказали, давайте мы вам бесплатно дадим. Причем я не напрашивался, ничего. Ну вот как бы спасибо компании Strong StrongPol. Вот. Сейчас буду забивать их вот тудой. Все, поехали. То ли у меня глюкануло, то ли цвет немножко другой. То есть чуть поярче оказался. То ли просто здесь плитка грязная, а здесь она чистая. Ну, короче говоря, решил вот этот новый пакет перебрать, и она вот легко снимается. Я ее просто сейчас сниму здесь, вот так вот выложу 16 штук получается, а те 16 выложу туда куда, ну, которые не хватает. Ну что-то мне кажется, она еще другого цвета. А может быть затопчится, будет такая же, хрен знает. Ну посмотрим. Сейчас переделаю. Все я, все я. Да, все ты, все ты. Вот как я говорил, вот эти вот пятна никуда не уходят, надо будет высушивать. Короче говоря, уже не стали этим заниматься, заморачиваться. Собственно, полоска, вот это вот переход красный, а на белый. Ну, как бы белый тут такой тоже, относительно. Вот пол доделал, что-то тормозишь камера. Пол доделал, вот таким вот образом, видите, вот разница цвета, но мне кажется, это что-то у меня, походу, глюк какой-то, может быть, затопчется. Я тут розеточки повесил, сейчас будем подниматься Давай, по ступеньке спорта. опять. Еще раз провожу вас на второй этаж. А опять же, свой. здесь еще не готово. Ну вот такая вот территория здесь, здесь стеллаж, пока что сюда вот так вот холодильник, чайник, вот такой вид сверху, собственно пока что вот так. Ну почти закончили, сервис уже работает, потому что вариантов нет, нам надо было съезжать с того помещения, а сегодня уже 9, давай фокусируйся, 9 июня, вот эту фигню потом заделают, придет рекламщик и заделает, это, на единственное, что мы будем платить за что деньги, а так делали все сами. Вот это рекламщик заделает, и наклейку на двери сделает с ценами. И еще за что платили деньги, за работу и за материал. Вот это нам делали а, отверстие здесь, и по кабелю прокладывали толстый. Ну, короче, до щитка. Вот нам просто обмоток смотали, щиток мы уже делали сами. Здесь вот с этой дыркой надо будет решать. Сюда надо будет вот так вот делать вытяжку и в окно ее сразу. Но там и накрасит, но я думаю, там все равно все будет переделываться. Пойдемте по лестнице. Немножко разгреблись. Говорят, что на камеру помещение больше. На самом деле нет. Не знаю. Я не знаю, как на камеру. А вот так выглядит вход. Здесь мы запихнули вот этот логотип, который у нас был в салоне. Кстати, салон сейчас немножко подзакрылся. Тоже будем думать переезжать. Вот такие вот дела. С салона сняли. Там уже будем делать что-то по-другому. Ну, короче, вот так. По свете. По свете. Три выключателя. Выключатель первый. Выключатель второй. Сейчас боковой свет. Выключатель третий. Чик. Ну и четвертый выключатель будет наверху. Это, в принципе, все. Позвонил художник-рекламщик. Вот Он нам будет делать вот сюда вот так вот, получается, за закрывашку. Вот так это будет, ну, типа короб такой специальный из, как же он называется, композитный материал, забыл, как он называется, дюбон, дюбон, там что-то такое. Ну, короче, кто занимается, тот знает. Здесь будет этот коробок вот такой и наклейка вот сюда на пластике, будет наклейка и здесь будут написаны самые основные расценки. Вот, как я говорил, сюда будем, повесим катушку, еще и не купили и, соответственно, пушку. Я думаю, снимать-то все не буду, но сейчас бы хотел бы вам объявить, сколько всего стало денег. Потому что очень часто задают, задают вопрос, типа, а сколько денег вы сюда залили? Короче, у нас вышло примерно 150к примерно сюда. То есть это учитывая, что мы сами все делали, сами все работы и тому подобное. Это электроды, металл, пол, пол вышел что-то 36, я сейчас, короче, вы видите цифры. Металл вышел, там что-то тоже 1025, я не помню, сейчас вы тоже видите цифры. Вот, электрика вышла, я не помню, сейчас вы тоже видите цифры, потому что у меня все записи эти есть. А, ну и, соответственно, там краски, фигаски, шпатели. Вся-вся-вся фигня. вот все, У меня все записюльки есть, так что вы сейчас видите примерные ценники, сколько всего было потрачено вот за все это время. Для тех, кто особо интересуется, сколько же это все стоило. 24 -е, 06 -е. Закрыл я вот это дело, то, что я показывал, а своими силами. Тут с ребятами кое-как, как смогли, так закрепили. Она красная еще. Красная еще не показалась. Имеется в виду, что еще оторвали пленку. Пленку будем отрывать попозже. Сначала, наверное, покрасим вот эти вот места, чтобы она все красиво смотрелось. И еще будем вешать сюда красную. Такую же. Повесим красный, потом покрасим, будем сдирать. Но уже смотрится намного эстетичнее. Не видна вся эта канитель с ватой. Вот эта вот вата была для тех, кто не понял. Сейчас ее отсюда еще отдерем. И здесь у меня тупика не было. Здесь сделали такую залипуху. Вот такую вот с проводами. И провода, короче, сначала были сверху. А я их запустил в короб вот сюда. Привезли еще вот эту вот байду, которая будет висеть и откачивать газы. Общали сначала, у него был этот мотор, частого мотора нет. Они там что-то его повредили при перегрузке, короче, надо будет еще мотор докупать. Ну, короче, как-то так, вот бы вот такую взял. Повесим мы ее вот сюда. Здесь будет висеть и, по идее, должно хватить места для того, чтобы достать до мотоциклов. Она пятиметровая. Один мотоцикл, например, стоит здесь, обслуживается, второй мотоцикл обслуживается вот здесь. Пятиметровой должно хватить. Пришло время обдирать. Здесь все закрасил сегодня. Заклеил скотчем малярным, чтобы можно было нормально закрасить. Здесь из двух кусков нам... Тут нарисовали неправильно, неправильно разметили. Короче, поругались мы с ним. А замок здесь, как вы видите, уже дырки нет. Я здесь ставил кусок, заварил а, и вырезал специально под замочек. То есть Теперь вот так вот красивенько все это будет. Здесь немножко вот так, я думаю, потом ворота покрасим в один в однородный цвет. Здесь просто загрунтовал. А пока что как-то так. Сейчас Иночка будет снимать все это дело. Вот. Начнем отдирать, чтобы это все по красоте было. Короче, вот так вот было. Здесь все это дело, как вы помните, было вот этот пластик вонючий был. Я вообще не знаю, зачем здесь было вот так вот изгаляться Стекловолокно зачем это было так делать я не совсем понимаю кто это мучился вот как-то так все это дело ободрали и теперь инночка девочка, девочка все это будет дело оббирать красиво О, как мы долго этого ждали да, да вот. все сейчас берем также купили шкафчики бы для переодевалки это вы уже видели это мы наверх туда повесим а шкафчики поставим туда и будем там переодеваться чтобы шмотки не лежали не пойми где как-то вот таких вот два шкафчика причем недорого по полторы тысячи рублей плюс доставка это вот 4000 за два шкафчика пускай хлипенькие такие они. но как минимум уже есть вешалка а Инночка все отбирает. Оно же внутри там еще, да? остается. Я сейчас отдеру там. Ну что, друзья, последний штрих. Иночка, девочка, вон сейчас. Ура! Ура! А теперь бардак убираем. А теперь убирать бардак, да. Как-то вот так это все смотрится. Это очень красное, такое очень. Очень красное. Здесь, короче, будут белые буквы будет вообще огонь красный это слишком красный ход у нас получился хотя хотели реально серый да а нам художник сказал надо красный потому что у него есть красный лист причем он сказал что будет дешевле а вы сломать его еще дороже да, художникам лучше видно вот она, бандура наверху висит, которую я говорил, что мы повесим от выхлопных газов. Как она работает? Чик, все, выхлопной газ забрал, обратно оттянул и обратно все это дело смотал. Как-то так. Как-то вот так это все выглядит. Вот такая огромная бандура. Посадили ее на 6 анкеров. Купили шкафчики. Все как полагается. Вытяжку еще не начал делать, потому что времени нет. Взяли вентилятор себе, чтобы охлаждаться. Все. Поехали дальше. И сегодня у нас 27.06, если чё так. Ну что, друзья мои, сделал выход под вытяжку. Это вот стекло. Взял два стекла, вытащил, чёртовой матери. Что-то повытаскивал, поставил герметик. Все на герметик, все как полагается. Оба стеклышка. И так скрываем. Вау, вау, вау. Ох, ох, ох, ох. И... Леночка это всегда приятно. Прозрачность же есть. Это орг-стекло, о котором я говорил Сюда вставляются две трубы Одна вот эта Вторая вот эта Та труба будет вот сюда подходить И соответственно вот эта труба Которая уже почти готова Будет подходить сюда Напоминаю, что эта труба от соседей Как-то так ну что, друзья, это будет практически заключительная часть данного видео, потому что я, в принципе, весь ролик уже подготовил. Осталось только запихнуть последнюю заключительную часть. Естественно, те цены, которые вы видели, это на момент сегодняшней съемки. А сегодня, на секундочку, у нас уже 18 июля. Мы просто уезжали, там было много работы и тому подобное. Поэтому, как бы, то, что мы делали, мы не снимали, естественно. Потому что, ну, снимать все подряд, к сожалению... Нет возможности. Инстаграмеры там видели, потому что мы там в лайв-режиме раз-раз-раз отсняли и все. Давайте пробежимся по а, тем моментам, которые я не показал. Мы взяли вот такую ленту для того, чтобы не ходили здесь люди. Вот так вот мы зачелкиваемся и все. За красную линию и за территорию вот этих вот красных плиток вход запрещен. Потому что был уже момент, когда человек пришел. И был момент, когда уронили бак с его подачи, но потом он... Предъявил нам за это, но суть не в этом Короче, лучше, чтобы сюда никто не заходил Чтобы никому на голову Вот эта бандурина не упала Кстати, мы сделали уже вытяжку Туда, получается, будет еще одна линия Сейчас у нас немножко нет времени а, вот. а на данный момент у нас сейчас вот здесь Все на герметике висит То есть у нас вот идет линия вытяжки И вот там висит мотор Подключил его через диммер Вот два концевика висят наружу Мы включаем Это на полную мощность вот она начал, начал крутить. Здесь у нас не стоит мотоцикл, вот здесь, да, сейчас он у нас сосает очень сильно. Наверное, не слышно ни хрена, ну ладно. Вот, для того, чтобы он сильно не, не сосаял, здесь у нас есть перегородка. Не знаю, видно, не видно, наверное, не видно, ни хрена, вот она, перегородка бегает. Можно будет подключить на одну, на две. И, например, если нам не нужно, чтобы он сильно высасывал воздух, мы ставим на минималочку. К примеру, у нас сверху скопились какие-то газики. И вот там у нас будет вытяжка. Вот так вот она будет проходить немного, чтобы она сверху могла вытягивать все, что нам сверху не нужно. И, соответственно, также будет и жару вытягивать. А работает он, в принципе, не шумно, как вы можете услышать. Сейчас он не на полную. Давайте поставим его на полную мощность. Вот как он звучит. При том, что он очень мощный, ну, кота, конечно, не сосет какого-нибудь, но мышке будет точно неприятно. Вот та вытяжка, которая стоит у соседей, то, что я показывал, она намного громче шумит. Может, потому что старая и уже забилась, забилась пылью, здесь-то еще пылью не забилась. Вот примерно вот таким вот образом все это сейчас выглядит. Это вот вот так вот сервис Вот и до. Ценники те, которые вы видели, там еще минус запчасти, минус, вернее, какие-то инструменты. Ну, суть не в этом. Суть в том, что это заключительная серия. И сейчас я вам покажу, опять же, второй этаж. Я особенно разодолбал этим вторым этажом. Просто я грезил этим вторым этажом еще будучи в предыдущем сервисе. Я здесь уже постелил ОСБ. Здесь уже вполне можно ходить. Если посмотреть по ростовке, у меня рост 1,92 м. И вот, смотрите, вот метр восемьдесят. Примерно высота, метр восемьдесят пять может быть. Здесь а, можно поместиться. То есть как бы голову пригибаешь и можно спокойно ходить. Здесь достаточно места, до вот этих вот 30 сантиметров 30 здесь балок, наверное, да, сантиметров 30 точно есть. Я не знаю, что я там снимаю на камеру, поэтому извиняйте. Как всегда, адреналины, редбулы и тому подобное. Холодильник забитый, как всегда этим, эти же шкафчики, которые я показывал, уже народ переодевается. Здесь есть пуфик, чтобы переодеться. Чуть попозже здесь станет офисный стол, какой-то ноутбук, компьютер для того, чтобы можно было делать свои вещи. Вести базу и тому подобное. Вот вам опять снова вид сверху. Вот она вытяжка, стекла отмыли, я задолбался, наверное, полдня их <coughs> кидорил, кидорил их долго. Один шкаф у нас стоит еще не заполненный, потому что у нас здесь еще полный бардак. А лестницу мы брали у соседей, мы их потом отнесем, когда здесь полностью доделаем, вот здесь вытяжку, вот сюда, вот сюда, наверное, доведем. А кабель мы еще красиво не сложили, к сожалению. Здесь надо будет еще провести некоторые работы по электрике. А, сюда потом, от, вот из этой точки будет вывест, выведена сюда розетка Для того, чтобы люди могли повесить сюда USB зарядку И, например, пока они у нас обслуживается Здесь такая белая полочка Ну, примерно вот такая белая полочка Повесится вот сюда И будет у нас здесь висеть полка, розетка, выключатель Вот сюда вот свет наверх а вот вот таким вот образом будет все здесь, чтобы человек мог прийти. Здесь если закрыто, он говорит, дайте зарядиться. Все, он втыкает сюда в зарядку и заряжает свой телефон спокойно, кладет его на полочку. И вот эту вот штуку, которую мы купили в Леруа, она получилась у нас короткая. Я сделал из двух кусков, Я сделал три куска. Пока заезжал сюда погрузчик, завозил вот эти вот моменты очень тяжелые. Он ее погнул, поэтому мы выкинули, я купил еще одну длинную. Вот, это еще остатки было роскоши, которые нам неправильно раскроили. Вот эти двери красные, которые вы видите, мы их упаковали, а потом мне пришлось второй раз их раскрывать для того, чтобы туда поставить утеплитель. И я бы хотел бы похвастаться, наверное, немножко. Я же вам показал, что я уже поменял здесь замок. Здесь была дырень вот такая вот огромная. От старого замка. Замок был такой, сводальный. Или как он там называется? Огромный замок. Здесь я все это уже сделал. то я показал. Но самое главное я же не показал. Как теперь закрывается дверь. То есть здесь у нас закрывается она вот так. А здесь она у нас закрывается вот так. Она прям вот-вот-вот. Ой. Ой, щелчок какой. И прям закрывается как дорогая. Шутка, конечно. Но она раньше была как консервная банка. Закрывалась, потому что внутри ничего нет. Она там прям хлопала. так А сейчас прям так как дверь мерседеса вот а, и что еще хотел сказать а, по поводу а, пневмолинии мы не станем ее делать мы сюда буквально вот эту вот а, эту конструкцию вынесем на стену для того чтобы повесить ее аккуратно да и выведем отдельно а, под пневмоинструмент чтобы он был с маслом, да, и просто под обычный, чтобы можно было... Ну, чтобы таким пистолетом не плевалось маслом, просто сейчас плюется. Вот. А, сделаем отдельно две а, розетки, и все. То есть, а, мы решили не, не делать пневмолинию, потому что расстояние не очень большое, там, условно говоря, если вот там вот будет стоять розетка в пневмолинии, то как бы ни о чем расстояние, а, потому что вот же они здесь сразу находятся. То есть, вот он, раз, и все. Максимум может быть, максимум. Выведем куда-нибудь вот туда, но это, это тоже еще не точно. Здесь полы я все позакрывал. Еще раз спасибо компании Strong Пол. Очень отзывчивые люди. Прислали в подарок, не знаю, потому что мы их рекламировали. но хотя я не рекламировал. Вот, либо потому, что мы оказались вменяемым. Вот, кстати, уже вытащили одну, потому что у нас бензин пролился. Мы 4 или 5 штук снимали, вымывали, потому что снизу бензин попал и она просто искривилась. Сейчас здесь мы видим, вот она, видите, она немножко встала. Мы ее либо заменим, либо обратно в объем. Ее, по идее, можно феном нагреть и она на место встанет. Это не ради рекламы, это просто то, что здесь у нас есть. А, что еще? Ну, мойка, шиномонтажный станок, компрессор. Что у нас еще интересного? Много кто в инстаграме подписан, видел то, что мы заказали себе всякого нового Джонсвея. Вот они, новые наборы лежат. А, кстати, очень многие спрашивают, вот этот набор для чего? поясняю за вот этот набор беринг бейринг -холли. это, короче, вытаскивать подшипники, то есть вот этим вот вы во внутренний подшипник забиваете, заводите, закручиваете он его расширяет и можно за, внутренний, за внутреннюю ступицу подшипника вытаскивать вот эта вот хрень достаточно тяжелая, поэтому руками ее достать одной рукой проблематично потому что очень тяжелая это уже за наружную ступицу, то есть у нас висит подшипник, например, на какой-нибудь траверсе внизу да, И нам нужно его поменять Вот этим вот местом мы его подцепляем Стягиваем и выдергиваем Выдергиваем с помощью винтов Ну, либо обратным молотком Вот Это вот то, что видели в последнее время Наши инстаграм подписчики Кстати, рекомендую вам это сделать Там очень часто выходит видео В отличие от ютуба Просто к ютубу я отношусь несколько серьезнее В плане, там нужно э, запилить ролики Те, которые нужно отмонтировать либо те, которые нужно там ставить какие-то вставки интересные, чтобы вам интереснее было смотреть, а не просто вот эту вот болтанку, которая ЭМП и тому подобное. То есть стараюсь туда максимально корректно, хорошо впихнуть э ну, красивые ролики, так скажем. На Инстаграм я запихиваю все подряд. «Алло, привет, вот мотоцикл, траляля тополя». То есть как бы, если вам интересен такой контент, вам в Инстаграм. Подписывайтесь, ссылка в описании под видео. Все ссылки в описании под видео. Да, вот мы уронили колонку, Веня ее немножко запаял. Она рухнула вот прямо оттуда. Вот оттуда рухнула. Вот она стоит одна колонка. И вот оттуда она, получается, рухнула. Я колеса выдергивал. Благо, что здесь никого не было. И она прямо вот так вот плашмя упала. Чуть не прищемила нам одного механика. Тут уже кто-то поменял поворотники. Так. Ну, как-то вот таким вот образом выглядит сервис, то есть у нас примерно все серо-бело-красное, черно-красное, да, то есть у нас красные полоски, красные подкаты, вон они еще подкаты красные, вот еще красные, вот красные, ну, то есть, как бы такой матюль красный, там вот эта вот дверь красная, мы немножко стараемся быть на стиле. Все, выключаем диммером нашу вытяжку. Всем огромная благодарность, кто посмотрел видео, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, обязательно буду стараться отвечать на все комментарии, если они, конечно же, не с оскорблениями. Это был Патрик, всем пока.